Всякий раз, когда речь заходит о снижении стоимости условного квадратного метра жилья, основные нарекания вызывают якобы высокая зарплата строителей. Между тем, эта расходная статья в общем ценнике объектов массовых домостроительных серий редко выходит за пределы 10%. Сократив сумму, ну скажем, на четверть, получаем экономию менее 1%. В обмен на справедливое возмущение строительного сообщества и очередную волну трудовой миграции в Россию и Евросоюз. За последние 10 лет подобные попытки предпринимались неоднократно, но с предсказуемо плачевным результатом. Да, проблемы строительного комплекса действительно кроются преимущественно в финансовой сфере. Однако этой сферой невозможно управлять только административными методами. Требуются более тонкие экономические механизмы, один из них – страхование. Как оно действует? Производство строительно-монтажных работ связано с огромным количеством специфических рисков повреждений или гибель стройматериалов, монтируемого оборудования, гибель или повреждения самого объекта СМР, инженерных сетей, падение монтируемых блоков, хищение и прочее головотябство со взлом. Но ни одна строительная организация ни под каким видом не согласилась предоставить БСГ официальные данные подобных потерь. А тем более обобщенный финансовый расчет не плановых убытков, а они есть, их не может не быть при современном уровне проектной и технологической культуры. Как компенсируются эти убытки? Но не покрывать же их в самом деле за счет премиальных директора Треста или нерадивого прораба, да ни в коем случае. Что-то можно взыскать со смежников, что-то восстановить за счет собственных резервов, а проще всего взять и спрятать в себе производимых работ и услуг по договоренности заказчиков. Систему взаимоотношений в этом тандеме можно обозначить десятком лояльных формулировок, но с точки зрения конечного покупателя и пользователя жилья, все равно все это выглядит как коррупционный сговор подрядчика и заказчика. Страховые механизмы полностью исключают такое развитие событий. Строительная организация получает конкретный стимул для вывода из тени всех внеплановых ущербов с целью получения легальной страховой выплаты. Услуги по страхованию СМР предлагают сразу несколько крупнейших страховых компаний. Под защиту принимаются следующие риски: пожар, удар, молнии, взрыв, стихийные бедствия, просадка грунта, обвалы, противоправное действие третьих лиц, разнообразные аварии обрюшения, гибели, повреждения застрахованных транспортных средств и спецтехники. Перечень можно продолжить, ведь по сути речь идет о страховании от всех рисков. В переговорах формулируется только исключение. Любое внезапное и непредвиденное событие, не исключенное условием страхования или полисом, которое приводит к гибели, утрате или повреждению застрахованных объектов, контрактных работ или нового имущества, является страховым случаем. Впрочем, все выгоды, которые может получить застрахованная строительная организация, нивелируются вопросом о цене полиса. Сегодня это в пределах одного-двух процента от сметной стоимости возводимого объекта. Среди отраслевых структур данные расходы считаются неоправданными, так как формально сокращают прибыль и увеличивают себестоимость пресловутого условного квадратного метра. Более того, в середине прошлого десятилетия был принят порядок, согласно которому взносы по страхованию СМР можно оплачивать исключительно за счет чистой прибыли. Это уже ножом по сердцу акционерам. Сломать это устойчивое заблуждение не удается на протяжении многих лет. В официальных сфотках Минфина нет даже отдельной стаки страхования СМР. Сборы стыдливо прячутся в рубрике прочее. Удельный вес всего этого прочего в 2012 году не превысил 2%. Между тем, точку в споре можно поставить путем очень простого финансового анализа, по примеру, западноевропейских государств. Там размер страхового взноса по страхованию СМР всегда ниже рисковой надбавки строительного предприятия, которое оно обычно закладывает в смету строительства. Именно из этой разницы можно сформировать дополнительный ресурс для снижения себестоимости жилья, никак при этом не ущемляя интересы. Нужен какой